здравствуйте друзья с вами адвокат Анцупов дмитрий и сегодня расскажу вам об изменениях которые вносятся в федеральный закон о полиции сейчас во многих средствах массовой информации вы можете прочитать что полицейским расширили полномочия полицейские теперь будут творить полный беспредел давайте разберемся действительно ли все так страшно действительно или есть какие то принципиально новые изменения потому что я уже давно говорю что Всю информацию необходимо перепроверять. Особенно информацию, которая в СМИ. К тому же, в данном случае эту информацию можно перепроверить. Для тех, кто не в курсе, все законы, которые у нас поступают в Государственную Думу, они публикуются на официальном сайте Государственной Думы. И вы можете туда зайти, открыть этот законопроект, посмотреть все изменения, которые были во всех трех чтениях и перепроверить насколько правильно, насколько грамотно СМИ преподносит вам информацию. И я вас уверяю, если вы будете читать новости под таким углом, для вас будет очень много нового в той информации, которая у нас имеется в новостях. Но если вам это делать не хочется, нет времени, то посмотрите это видео, потому что я не поленился. Я открыл тот законопроект, который поступил в Госдуму, я его внимательно изучил, изучил новостную сводку. И я вам поделюсь для вас своим мнением, что действительно вносит федеральный закон, что кардинально изменится, а что по сути никак не повлияет на то, что у нас было до этого. Давайте начнем, будет интересно. Первое. Во всех новостях, во всех СМИ, бегущей строкой – Прозвучала новость, что теперь сотрудникам полиции не нужно представляться, не нужно называть свое звание, фамилию, имя, отчество, номер удостоверения и так, далее, и так далее. То есть теперь полицейские это делать не обязаны, наступает у нас в этом плане полный правовой беспредел. Но не все так однозначно, друзья. Если мы с вами откроем тот законопроект, который внесен в Государственную Думу, то увидим, что есть у нас статья 5 Федерального закона о полиции где сказано, что при обращении гражданину сотрудник полиции обязан назвать свои должность, звания фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, разъяснить ему причину и основание применению гражданину мер, ограничивающих его права и свободы. Данные части этой статьи никуда не делись. Давайте прочитаем изменения, которые предлагаются и которые прошли три чтения в Государственной Думе при возникновении обстоятельств угрожающих жизни и здоровью сотрудника полиции или иных граждан и при необходимости незамедлительного пресечения преступления или административного правонарушения либо преследования совершивших их лиц предусмотренные частями 4 и 5 настоящей статьи положения реализуются сотрудникам полиции сразу после прекращения указанных обстоятельств или действий то есть данные изменения говорят нам то что при обстоятельствах когда сотрудник полиции по сути выполняет свою работу рискует жизнью задерживает преступника он может не реализовать права, предусмотренные статьей 5 федерального закона о полиции то есть может не представляться не называть свою должность не разъяснять причины задержания и так далее все это он делает после того как непосредственно пропала там угроза его жизни преступление было пресечено и так далее и так далее то есть поправки в закон говорят о том что у сотрудника полиции не появляется выбор представиться назвать свою фамилию имя отчество или не назвать он в любом случае должен это сделать просто если при объективных причинах он это сделать в настоящий момент не может он это не делает и в принципе кардинально на самом деле данная норма ничего не поменяет Потому что я лично не знаю примеров, когда сотрудников полиции как-то наказывали за то, что они не представились и не объяснили там, причину остановки и так далее. По большому счету заголовок громкий, но по факту особо ничего не поменяется. И в принципе данная норма она даже логична. Потому что действительно, когда полицейский задерживает преступника, там, скручивает ему руки, вступает с ним в перестрелку и так далее, ну явно ему как-то неудобно. Называть свой номер своего служебного удостоверения, звание, должность и так далее. Второй момент. Сотрудники полиции смогут врываться в жилое помещение без проблем, при любом своем желании. То есть и это будет происходить массово и постоянно. Друзья, ну давайте начнем, что и ранее у сотрудников полиции было такое право. Для этого вы можете открыть федеральный закон о полиции. И там написано четко, что... Сотрудники полиции имеют право проникать в жилые помещения для спасения жизни граждан, для задержания лиц подозреваемых в совершении преступления, для пресечения преступления и для установления обстоятельств несчастного случая. То есть на сегодняшний день поправки, которые прошли третье чтение, они лишь расширяют вот этот пункт для задержания лиц подозреваемых совершения преступления расширяет для чего то есть у нас лицо которое подозревается в совершении преступления это лицо с определенным статусом данный статус получается в определенном порядке предусмотренный уголовно-процессуальным законодательством по сути если трактовать старую версию закона буквально если у лица не было никакого статуса то и у него Нельзя было там провести обыск, нельзя было к нему ворваться в жилое помещение. По факту же это не так, потому что у нас есть пункт для пресечения преступления. То есть у сотрудника полиции имеется право проникнуть в жилое помещение для пресечения преступления. И Вот под этот пункт подписать можно было все. То есть любое проникновение можно было в целом подписать под то, что сотрудник полиции думал, что совершается преступление. Он выполнял свою работу и он пытался ее данный момент присечь. по большому счету поправки я их сейчас зачитаю которые хотят внести кардинально в процедуре ничего не поменяют массового какого-то э, посягательства на жилые помещения наших граждан это не вызовет то есть сейчас те поправки которые имеются в государственной думе они предлагают расширить круг лиц то есть если раньше я напоминаю было для задержания лиц подозреваемых в совершении преступления то сейчас Новая редакция это будет звучать для задержания лиц подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, а также лиц, застигнутых на месте совершения или деяния, содержащего признаки преступления, или скрывающихся с места совершения такого деяния, или лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших деяния, содержащие признаки преступления. То есть, по большому счету, просто расширили перечень лиц и, скажем так, Узаконили то, что уже происходило до этого. То есть и до этого сотрудники полиции могли проникнуть в жилое помещение граждан, да, там с определенной процедурой, с определенными нюансами, у которых не было какого-либо правового статуса. То есть делать данный заголовок в СМИ как какой-то громкой новости, ну, я бы не стал, потому что на самом деле это немножко не так. Третий момент, и, кстати, действительно, это новшество, заслуживающее внимания, то, что на сегодняшний день федеральный закон о полиции не содержит каких-то норм, при которых можно было, бы, например, вскрывать автомобиль. То есть, да, по факту это происходило, но теперь э, все это отрегулировано. То есть, прописана полностью процедура, что должно быть перед скрытием транспортного средства, должен ли уведомляться собственник кого, в принципе должен уведомить сотрудник полиции то есть сейчас те действия которые раньше совершались по факту и так сейчас они стали более законодательно урегулированы в целом не вижу я в этом ничего плохого то есть это не означает того факта что раньше сотрудники полиции никак автомобиль вскрыть не могли а теперь массово начнут его вскрывать да и по логике вещей действительно в автомобиле может находиться человек, например, которому стало плохо, с да, сердцем что-то. И открыть машину он не может физически, но ну, по всем признакам видно, что он находится в беде. В машине может находиться ребенок, может находиться младенец. То есть, скажем так, урегулировал данное право, в принципе, я не думаю, что начнется какой-то правовой беспредел. Наоборот, в этом я вижу какие-то моменты положительные с одной стороны. Четвертая вещь которые также заслуживают внимания и о которых раструбили у нас в средствах массовой информации, то, что теперь может оцепляться те целая территория, например, на митингах, что сотрудники полиции могут досматривать граждан, и если человек, например, отказывается, могут из этой территории не выпустить или в эту территорию не впустить. То есть на сегодня полиция сможет массово ограждать места проведения публичных и массовых мероприятий и обозначать такие места визуальными средствами но давайте начнем с того что у нас есть статья 16 федерального закона о полиции которая действует сейчас то есть оцепление участков местности жилых помещений строений и других объектов то есть уже на сегодняшний день полиция имеет право по решению руководителя территориального органа или лица его замечающего оцеплять блокировать определенные участки местности. То есть это может быть также даже и в жилых помещениях. Просто в новой редакции, опять-таки, чуть больше конкретики. То есть данные действия ранее, давайте будем объективны, они в принципе совершались и так. Просто раньше это не было урегулировано. Сейчас же предлагается четкая, скажем так, процедура, что в границах оцепления, блокировки... Территории, полиция может осуществлять личный осмотр граждан находящихся при них вещей транспортных средств с применением при необходимости технических средств в случае отказа гражданина подвергнуться личному осмотру или предоставить для осмотра транспортное средство полиция имеет право не допускать проход такого гражданина на данную территорию которая находится под отцеплением либо не выпускать по большому счету как я уже говорил это происходило и сейчас просто это было никак не урегулировано а сейчас имеется определенная процедура и кстати мало кто про это говорит и мало кто знает что в первом чтении законопроект поступил в принципе в очень интересной редакции и очень многие моменты не прошли то есть они не были приняты государственной думой например полицейским давалось право применить огнестрельное оружие при попытке лица которого задерживать совершить какие-либо действия, которые можно оценить как угрозу нападения. То есть сейчас федеральный закон о полиции предусматривает четкий перечень того, когда сотрудник может применить оружие. И предлагалось расширить, что сотрудник полиции имеет право применить огнестрельное оружие в том случае, если какие-либо иные действия он расценил как угрозу нападения. То есть это было не конкретизировано. По сути он может любые действия расценить как угрозу и на мой взгляд то что эта поправка не прошла где-то даже хорошо потому что э, вот в этом моменте какая-то самодеятельность она теоретически могла бы присутствовать и также кстати в первоначальной версии были нормы о том что полицейские не должны подлежать преследованию за действия совершаемые при исполнении если они осуществлялись в обоснованной и установленном в законодательстве порядке то есть по версии данной поправки, если полицейские в момент исполнения своих служебных обязанностей повреждали там имущество чье-либо и так далее, то за это ответственность они никакой нести не должны. Но эта поправка была исключена и на сегодняшний день полицейский вполне может нести ответственность, если неправомерно было повреждено или уничтожено чье-либо имущество. Поэтому, друзья, если видео оказалось полезным, подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, делитесь им со своими знакомыми, близкими. Вы должны знать свои права. До новых встреч!